в коморке Раскольникова. Готовлю гречку, курю Петра, брожу по столярному и по Казанской мимо того двора. Если бы я был психом, а я бы вряд ли здесь жил, если бы я не был психом, я бы тебя забыл, если бы я не был если бы я не был сихом, спасибо.